Установлена несъемная ортодонтическая техника на верхнюю челюсть. Я так понимаю, что это первая дуга еще, самая первая простая установлена. Но пока результат по всем показателям стабильный. Вид на установленные дуги сбоку, то есть первичная дуга пока еще. Видим, что ткани парадонта в очень хорошем состоянии. Можно очень хорошо детально здесь разглядеть ткани пародонта. Обратите внимание, в области зуба 13, 14 и 12 появилась кератонизация прикрепленной Дисней. Это говорит о высоком качестве тканей, которые образовались после оперативного вмешательства. Мы также можем отметить стабильность тканей парадонта в области начавшихся перемещаемых ротодонтических зубов. Второй сегмент. Обратите внимание, какая прекрасная кератинизация прикрепленной десны произошла в области зуба 22, 23, 24 и 25. Все рецессии устранены. Вот как раз здесь началась такая большая глобальная ротация зубов 21 двадцать 22. Но при, при всех такой большой нагрузке, обращу ваше внимание на то, что портон ведет себя очень хорошо. Общий план на фотографии для визуализации да, состояния ткани парадонта. Четыре месяца прошло после начала ортодонтического лечения. Уже поменены две дуги. Есть стабилизатор движения дуги. Вы видите, что зубная дуга меняется. Ткань парадонта стабильна. Обращаю ваше внимание, что, несмотря на что уже произошли такие достаточно глобальные перемещения, ткани парадонта выглядят хорошо, объем прикрепленной десны сохраняется, рецессии не увеличиваются, кератинизация нарастает. Обратите внимание тоже на состояние тканей парадонта. Они в прекрасном виде: кератинизация нарастает, рецессии нет, прикрепленная десна увеличивается в своем объеме. В фокусе как раз на фотографии зуб 14, 13, 12, ткани пародонта абсолютно стабильны и повышение кератинизации очевидно. Передние резцы центральные выставлены в правильном окклезионном положении, развернуты в дугу и немножечко их сами корнковые части задвинуты орально. Как правило, в этот момент возникает риск того, что возникнет рецессия по типу рычагана. Обратите внимание, что при таком созданном вновь э, с хорошим биотипом, средне-толстым и э, прикрепленной десной, этого не происходит. Образовалась убыль межзубного сосочка в области зубов 11-12 но это также в общем-то временная ситуация, потому что как только здесь возникнет правильный контактный пункт, то междуной сосочек потом восстановится в связи с тем, что ткани пародонта абсолютно стабильно кератинизированы и прикрепленной десны много. Панорамно можно наблюдать ткани парадонта. Это все вот эти фотографии спустя 4 месяца. Зубы выставлены в зубную дугу уже более правильно. И ткани парадонта абсолютно стабильны. Ткани парадонта стабильны. Междузубные сосочки в норме. Все в полном объеме они пока. И кератинизация десны нарастает. На нижнюю челюсть установлена система, несъемная, ортодонтическая. И мы начинаем наблюдать картину да, перемещения, совмещения контактов фиссурно бугорковых и так далее. Здесь та же фотография, только во фронтальном срезе. Для детального, да, можно изучение тканей парадонта увидеть, что они прекрасно выдерживают нагрузку и ведут себя очень хорошо. Также визуализация второго-третьего сегмента. Ткани стабильны. Измерение расстояния от Дисней до края в области зубов 14 и 13. 5. Измерение... Расстояние от десны до режущего края в области 12 зуба и 16-го. расстояния от режущего края до десны в области зуба 15 и 23. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 12 и 11. Состояние ткани парадонта э, зафиксировано после снятия ортодонтической техники. Первый сегмент оперируемый. На основании его можно проанализировать более детально. Да? Состояние ткани парадонта. А, наверное, из всего того, что мы видим, нас беспокоит увеличившиеся в области зубов 15 и 14, что, конечно, как следствие ортодонтического лечения произошло в области 16 зуба, и рецессия Она не рецидивировала в полном объеме, но есть определенный уровень рецидива, который, конечно, тоже хотелось бы как-то решить. Вот, но радует восст... полное восстановление между сосочка в области зубов 12-11, чтобы, в общем-то, было понятно. Также на основании этого можно слайда проанализировать состояние ткани парадонта после снятия ортодонтической несъемной техники. Во втором сегменте ткани керодинизированы, рецессии нет. Так же, как и в первом сегменте, усугубились Образие твердых тканей в области зуба 24 и 25 очень выраженным. Фронтальный снимок для анализа состояния тканей пародонта и зуб, тканей зубов. Пациентке требуется адонтопластика в области огромных образий. Претензий к тканям пародонтам нет. Объем прикрепленной десны сохранен. Рецессии нет. Прикрепленная десна вся присутствует. Состояние ткани парадонта в области нижних зубов фронтального отдела, в области резцов. можете оценить да, качество прикрепленной десны у нас образованной, устранение рецессии десны и также остался небольшой дефект в области разошедшегося шва между центральными резцами ну, и впоследствии он был нивелирован хирургическим путем измерение расстояния от режущего края до десны в области зубов 22, 23, 24 продолжаем измерять уже результат для записи в протонтальную карту Измерение о состоянии отрежущего до десны в области зубов 15 16.